Это смысл пошла запись наконец привет, всем привет с вами тимур life и сегодня мы с вами будем говорить О, помоги, мой нежный об новом годе и праздновать это что за говно блин Саня. плохо это полное говно знаю, и что я сейчас должен в данный момент сделать. Ну, неси графин, тогда водки, блядь. Я еще сделаю, что-ли? Давай, быстрее, давай, давай, давай. Ключево, шампехн и манду Ирины для просмотра данного выпуска иметь обязательно. А Всем привет! С вами... Точнее, здравствуйте. С вами Тимур Лаев, и сегодня мы с вами будем говорить о... Ёб твою мать. Что? Что случилось? С вами Тимур Лаев, и сегодня мы будем говорить о новом году, который будет у нас скоро. Через минуту... Какую через минуту? Через Часа так будет, возможно, 8-7, хотя не знаю, насколько сколько это я выложу. Выложу, может быть, ночью, может быть, не ночью, фиг знает, потому что вкладываю очень поздно, хотя фиг знает. Давайте мы сегодня поговорим и подведем итоги 2021 года, что было плохого, что было ужасного. Сразу такой, знаешь, минутка такая, самая ирония, что было ужасным в этом году, такое. Нормально, ничего хорошего нет. Ну, сначала начнем с того, что, наконец-то, я закончил учебу, не полностью, но закончил, на недельки так две. Могу спокойно. Дринка, ну я вылил Мартине на, на пол. Нормально? Нормально. Если что, выпь его. О! У меня теперь ковер как жилет, нормально Хотелось бы поговорить... Твою мать, ты только пролел сейчас а она дорогая, уж сука О, я как будто понравился, ебать Я хочу милфу <клево> да, Давайте начнем с того, что в этом году было у нас крутого Главное, чтобы было крутого. во-первых, я сделал себе, наконец-то Ну, я сделал это и летом кудри, и, наконец-то, нажрался в говно <клево> Слушайте, это достижение 21 года Начинаем с этого Спустя 5 лет нормального обрабатывания себя И жить хорошо, хотя... Занимался спортом и зарабатывал... Так что это рекорд будет заставка типа того знаешь этого <мес> а еще конечно же было у нас хорошего что правильно мы работали <смех> знаешь это с одной стороны звучит так как будто вы не работали как будто вы бухали там под забором где-то там загули короче где-то были а я такой я работаю". но это не главное главное что мы работали и я наконец-то себе купил нет я еще пока не купил я купил новые гирлянды, хотя, может, они были в этом году может быть, были позапрошены. Блин, прикольно же, я, мне нравится. Из ковра. На ковре потом кто-то будет лежать. Еще у нас было, конечно же, очень удивительное с просмотрами. Конечно, я не знаю, как работают алгоритмы Ютуба. Это, возможно, работает как-то по типу эники бенники или вареники эники бенники у меня, вот, например, э, вот сейчас просто пример приведу видос, который я вот не верил, что он как-то там зайдет. Например, э, видос про игру, да? Он набирает 1200 просмотров спустя месяца два-три. В принципе, логично. А вот новые видосы набирают 34 просмотра из-за того, что YouTube такой сказал, типа такой, что ты паришься. В 22 году будет у тебя все. Сейчас ты пока загниваешь, ты пока находишь в луже, и потом ты уже выпускаешь нормальные видосики. Такой YouTube. Нормально, работаем, пошел на Это очень как-то странно, возможно э, В этом 2022 году может YouTube Что-то поправится, сделать нормально, хотя Если они сделали подписки по 169 рублей Которые не успеваю платить вовремя, Ну, Возможно что-то будет новое, хотя думаю не точно Переходим к следующему, и главное, что Это я коплю на видеокарту Я знаю, что это происходит, у нас разговоры уже как 3 года Нет, возможно не 3 года, 4 года Потому что у меня это очень. Еще... А, нет 3 года, вру, в 2018 году я получил Компьютер, я еще на него обзор делал Может он будет где-то вот вон там, а Вон там, вон там будет где там был обзор, я потом такой говорю, классный компьютер, вообще мощный. У этого времени был он очень мощный, а сейчас он полная говно. Кто -то мне пишет, твою мать, идите нахуй, твою мать. А, так что я думаю, в 2022 году обновляться, хотя резона обновлений сейчас никаких нет. Сейчас дефицит с видеокартами, дефицит. Сейчас будет, я, я надеюсь, что не будет, и что китайцы не набрали, что будут у нас проблемы с процессорами и оператив. Хотя оперативка сейчас дорожает, как сволочь. Но все же, я думаю, что этого не будет. Так что давайте будем держать кулачки. Может, если я соберу нормальный компьютер. Мужка. По поводу, кстати, стриминга, э, стриминг. Стримить я больше может не буду, возможно, но это не точно. Потому что, не знаю, просто стриминговый формат это такое сейчас такое дело, что просто все, что угодно забанить, что даже не существует в виде музыки, которая типа такая просто фоновая, она тебя может забанить. Даже обладатели самой игры могут тебе кинуть в бан за просто так. Честно, мне было такое только с видосиком, но просто так. Мне без объяснений подолежал А, ну еще, конечно, я хотел с вами поговорить о том, что будет в 2022 году. Все, уже будет новый видос. Я думаю, что мы дел будем делать в выпуске. Во вторник будет видос в четверг и в воскресенье. Вот так будем делать, потому что мне для такой формат будет более удобный. И я вас, конечно же, люблю. Погоди, у меня Марсинья разлилась. Погоди. А, убила ты сразу, в том конкретно. Погоди, сейчас... Не. не падай, у меня так руки и жопы растут. Куда ты падаешь? Ладно, будет ковровое желе. То может быть плохого? Бухой приходишь такой, уходишь, бухой. Опа. Прыгаем туда. Так что вот, об этом 22 году я вам, ну, в будущем, конечно же, желаю хорошего настроения. Хотя со мной вот, лучшее настроение, тут уже надо подумать, конечно. Жмыхаться, это правильно, это главная мысль, посыл вас, чтобы вы жмыхались. Потому что если вы не жмыхаетесь, то вы не жмых, как я, а будьте просто обычными людьми. А это неправильно. Правильно. Главное угорать как лошадь, это правильно и, и, конечно же, искать бухло по скидке Так что вот, все мои пожелания в этом 21 году были, которые были Так что вот, всем спасибо за просмотр Всем лайк, всем не лайк, СМИ и с вас подпиской, чтобы вы не смотрели Так что вот, всем спасибо, всем удачи и пока-пока А я пошла бухать А она вкусная? Эй, вы чушки, пока это у валяется уже в канаве я хочу пожелать вам найти себе шуга диди и вытачить с него мани, а так не умереть от истощения батева самогона. Так что все. Пиздуйте уже.